привет продолжаем тему импульсных источников питания а в данном случае сверх преобразователей и в этом видео представляем вам умощненную версию низковольтного преобразователя с применением составного транзистора можно использовать как уже готовый транзистор в данном случае применен транзистор составной от акустического усилителя. Также можно изготовить составной транзистор самому, например, используя 819 транзистор КТ и 315 эмитер. 315 подключен базу 3 восемьсот 819 по вот такой схеме лучше использовать конечно готовые составные транзисторы у них хороший коэффициент усиления по току ну соответственно и более мощный дроссель давайте подключим схему полтора вольта на лабораторном блоке питания то есть мы имитируем пальчиковую батарейку обычно в видеороликах подключают мощный одноватный диод для тестирования схем мы с вами пойдем дальше и возьмем 10 ватный светодиод как мы видим 10 ватный светодиод у нас вполне хорошо светится ну что там 10 ватт давайте подключим 50 ватт на светодиод питается он напряжением 32 35 вольт подключаем схему и смотрим То есть, как мы видим, схема спокойно разжигает светодиод мощностью 50 ватт напряжением 35 вольт от полтора вольта источника питания, потребляют 100 миллиампер. Сама суть, что светодиод работает, конечно, на мизерной мощности, но работает такую умощненную версию схему можно применить для теста светодиодов спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайк пока